Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на сегодняшнем эфире. У нас сегодня совершенно прекрасный гость. Я его сейчас жду. Мы с ним совсем недавно списывались. И сегодня у нас в прямом эфире Евгений Чичваркин. Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Благодарю вас за то, что вы пришли на наш эфир. Вас не очень хорошо видно. О, так гораздо лучше. Сейчас я перемещусь. Да. Давайте так. Давайте так. Спасибо вам большое за то, что пришли. Я сейчас а, попытаюсь отключить комментарии. Да, отключила. Ну, под, чтобы комментарии не прыгали по вашему лицу, вы очень красивый мужчина, поэтому я понимаю, что красоту ничем не испортит, как то так. Я в первых словах хочу передать вам привет от Гарика Он попросил меня я передаю дословно, Скажите, Женя, что мы ждем, не дождемся открытых границ и сразу к нему на завтрак и что люди, людям тоже скажите. Вот. Я э, тоже собираюсь как-нибудь приехать в Лондон с вами на завтрак. Это тоже будет очень классный опыт, на мой взгляд. Я сейчас... Э, Спасибо подготовила, большое. Я подготовила вопросы вернее не я подготовила, а мои читатели писали вопросы, я выбрала самые интересные, и мы ждем от вас, естественно, ответа. Евгений, я знаю, что ваш путь, собственно, к тому, к чему вы сейчас пришли, он был не от того, что вы были сыном богатых родителей, там у вас были какие-то связи. Расскажите, пожалуйста, немножко о своем детстве и как вы стали тем, кем вы стали. Ну, может быть, как такой род. Ну, я не думаю, что в течение часа как-то это, наверное, возможно. Я могу... Детство оно заняло там как минимум лет 12-14. А какой аспект интересует? Детство было в Москве, Юго-Запад достаточно а, не то чтобы бедный район а, и самая худшая школа в одном из самых приличных районов Москвы скажем так а, а, папа, мама, бабушка все плюс-минус как положено дача а, у нас не была э, э, бедная семья. Ну, я, я не могу сказать, что я мажор, но в целом не, не, не бедствовал. Не голодал никто. Хорошо. А когда вы заработали свои первые деньги в открытии? А что такое? Как, какую сумму вы имеете в виду? Ну, когда вы решили, что вам пора не снижать, зарабатывать самостоятельно. Но это не израильская такая условно. Ну, я какой-то форцовкой в школе занимался, что 14-15 лет. Какие-то маленькие карманные деньги были в то время. Ну, я считаю, что это такое первоначальное качество предпринимателя, слово предпринимать. То есть, когда вы решаете, что вы хотите быть самостоятельным, можно ли считать это началом вашего бизнеса? Подпрос, подпрос. Нет, наверное, начало бизнеса это а, уже компания, которая была с Тимуром вместе в 97-м. Ну, опять-таки, считать можно по-разному. Я четыре года был на рынке. В целом это тоже деятельность весьма предпринимательская. Евгений, скажите, а как вы думаете, какие профессии будут актуальны в будущем? В ближайшем. Очень много. Э -э очень много от всех э -э видов IT <связываем> до <связываем> примитивные. там физической охраны и от э, не знаю, запускателей космических модулей до бариста. А с чего оно должно как-то принципиально измениться? Ну, ходят разговоры о том, что очень многие профессии будут роботизированы и что... Ну, да, очень, нет, очень да. много рутинной работы, которые занималась классический рабочий класс, который описан Марксом. Ну, вот та часть сократится, но ну, и то она не полностью уйдет. Там, не заменят роботы физические, человеческие? Скалывают роботы, а не человек? Ну, что-то заменят, например, ну, как мы видим, там, машиностроение или приборостроение, там очень много э, роботизации. Понятно, что механизмы помогают и при строительстве, хотя при строительстве индивидуальных домов, как бы ты не обложился умной техникой, там все равно много ручного труда. А, ну вот, Казалось бы, там, дом, который стоит сзади, mm -hmm. который только что построили и стоит страшных денег, все равно его строили... Грубые мужики с гомофобными шуточками. Класс. Ну да, пока есть колесо, наверное, будут нужны инженеры. Окей, Евгений, скажите, пожалуйста, что было самым сложным для вас в переезде в новую страну, в другую страну? Вот адаптация, период адаптации. Язык, к сожалению, я очень плохо учил английский. И мне, видимо, совсем плохо с языком. Если бы я переехал в Украину, я был выучил, мне кажется, достаточно быстро. А английский, видимо, не очень нравится. С детства воспринимал голос в английских песнях как один из инструментов и привык не вдумываться. Я думаю, что Украина приобрела бы очень много, если бы вы к нам приехали. Мы вам ждем наше объятие открытия, Не понимаю. Ну, может быть, вы, вы потом выгнали бы так же, как Саакашвили. Слушать. Ну, окей, хорошо. А, давайте тогда вопрос, там был такой вопрос, совместим ли бизнес и политика, или можно заниматься бизнесом без политики, раз уж заговорили, вдруг или? Ну, смотрите, а, Майкл Блумберг, а, может быть, не очень удачно выступил в политике, но тем не менее он ей занимается, он активно активно там, в чем-то участвует, высказывает политическую э, позицию. Вообще, вот в Древней Греции кто не занимался политикой, называли идиотами. Вот Это отсюда слово. Поэтому, наверное, в нормальной стране это нормально заниматься чем-то для пропитания и быть так или иначе вовлеченным в жизнь общества или в политическую жизнь. Это, естественно, это говорит о тебе, как собственно развитой личности. Общественная деятельность и политическая деятельность, вы их совмещаете? Вы, вы считаете, что это одно и то же? Ну, общественная жизнь, если ты, там, грубо говоря, за... участвуешь в... Сейчас некоторые спят на улице в помощь бездомным или э, выходит против э, локдауна. Если ты... Ну, когда выходит против локдауна, это уже больше политическая вещь. Вот. Там нет такой же четкой, абсолютно границы. Но когда человек хочет менять э, среду обитания, это абсолютно естественно, нормально. Это отличает человека от э, червя. Соглашусь. Хорошо. А, Евгений, я когда была у вас на завтраке с вами, надеюсь, вы сказали такую классную вещь, вы ее повторили, по-моему, вы в Киеве тоже об этом говорили. Собственно, с чего я начала свой пост про вас, что заниматься нужно тем, что дорожает после того, как ты его купил. Мне эта идея так зашла, я думаю, боже, у меня это же гениальная просто ученики. Почему я до этого времени не додумала для этого? Кто будет дорожать? Кто дорожает, кроме вина? Ну, знаете, альтернативный класс инвестиций, он потому и альтернативный, потому что это гораздо меньшая часть от, от всего. В основном понятно, что все дешевее, то есть ты купил еду, она начинает дешевле ты купил технику или машину, или все что угодно. Альтернативные инвестиции, это, там, грубо говоря, золото, бриллианты, драгметаллы, это предметы искусства, как современного, так и старого, это редкие дорогие вины, крепкие напитки, это классические машины ну, не такие, а вот такие старые старые красивые это мебель это монеты марки исторические документы и винтажная одежда она все больше и больше то есть вот сейчас есть грубо говоря если ты покупаешь там, грубо говоря, платье Макквин Сейчас там подиумное, оно не факт, что упадет в цене. Может быть, даже вырастет. Если ты купил прижизненный Макквуин, то он уже вероятно вырастет в цене. Опять-таки, зависит от конкретной вещи. Но. И понятно, что этот рынок, он не будет больше, чем традиционный никогда. Я поняла. А Скажите, вот такая мысль, очень интересно, что вы по этому поводу думаете. Легко быть, ну, может быть, легче, по крайней мере, тем, не имея денег начинать какой-то бизнес, да, или э, когда у тебя есть несколько миллионов долларов открывать какой-то бизнес. Э, я читала такое высказывание Генри Форда о том, что заберите у меня то, что у меня есть, и оставьте мне пять моих менеджеров, и через год у меня я опять стану успешным. Как вы относитесь к этому высказыванию? И вот если, вы, если говорить о том, что о людях, у которых нету средств открыть свой бизнес, что должно быть внутри, какой внутренний стержень, что должно быть для того, чтобы победить на этом рынке. Ну а, зачастую денег каких-то огромных не нужно. Это понятно, если ты занимаешься коллекционерской деятельностью, это по сути, да, или близкое к вот тому, что я перечислил все альтернативные вещи не требуют вложения. Если ты хочешь сделать, можно попытаться сделать карьеру, если у тебя есть навыки, навыки, мозги и желания, ну, вот в этот момент, там, в этом же районе открытые вакансии с оплатой 2 или 3 там, миллиона в год. Можешь прийти на работу, и так, такие, такие зарплаты существуют, и таких людей, люди мучаются, не могут найти. У меня вот, вот мой, мой друг, они ищут какие-то совершенно дикие деньги СЕО для своей компании. Опять-таки. Лучшая инвестиция в себя, в знания. Лучшие инвестиция – это языки и путешествия. Путешествия дают глобальное понимание и видение мира, а языки – возможность быстрой, быстрой коммуникации. Да. Евгений, скажите, а вы пишете будущее для своей жизни? Представляете, каким будет для вас 2030 год? 2030 Через 10 лет как будет ваша жизнь проходить? Надеюсь, Надеюсь хорошо. Безусловно, хорошо. У вас есть какие-то конкретные там, цели, например, планы? Ну, мне хочется быть все еще достаточно здоровым и заниматься всеми моими спортами, путешествовать и иметь гораздо больше денег что я хочу, чтобы уже старшие дети состоялись к этому моменту. А, нет, у меня обычные жизненные потребности. ОК. Естественные. Прекрасно. Раз вы заговорили о детях, то вопрос: знают ли дети цену деньгам? Как вы к этому относитесь? Как вы их воспитываете? Вот. Есть ли различия, Это сложно. Для детей, которые родились плюс-минус состоятельной семье, это сложный, очень тяжелый, зачастую болезненный процесс. Ну, если, опять-таки, цель поставлена, цель поставлена как нормальность, то это очень болезненный, тяжелый процесс. В процессе, скажем так. Нет, цели не добился. Все в процессе. А мальчику, Мальчик, мальчику, девочка, мальчику да. голод полезен, в целом. Чтобы у него было стремление самому заработать? Да. Мальчик в целом, как охотничья собака, должен какое-то время не поесть, чтобы нюх обострился. Класс. У меня и дочь, и сын, и да, очень интересный подход. А как вот по поводу девочек? Важно ли девочке дать выйти замуж, или все то девочке хорошо бы тоже иметь схвативы? Ну, как сейчас не, не 18 век, поэтому девочка может прекрасно состояться а, без, э, без какого-либо замужества. Абсолютно можно быть независимым и э, сделать прекрасную карьеру, не порицаться при этом обществом, и, э, выбрать себе то общество, которое не будет тебя порицать и... которым тебе будет абсолютно комфортно в этом прелесть сегодняшнего дня все а, предыдущие устои можно просто отправить в помойку читать про них в классической литературе ухмыляться и раз мы уже говорим о женщине, какая женщина должна быть рядом с успешным мужчиной? Или, мужчина, или какой бы хотелось видеть женщину рядом Л с успешным мужчиной? Любящая и любимая. Этого абсолютно достаточно. Все остальные качества – это опционально. Окей. Скажите, Евгений, был ли человек или есть человек, который повлиял на вас больше всего в жизни, у которого вы бы учились, который бы повлиял на ваше мировоззрение? Что значит повлиял бы? Я не понял вопрос. Есть ли кто-то, кто, кто повлиял на ваше мировоззрение? Вот а, это изначально самое большое влияние оказывает семья. В моем случае это папа, мама и бабушка. Все, остальное, все остальные люди это в основном штрихи дополнительные уже существующему портрету. Ну я допускаю, у кого там в семье не было времени или возможности заниматься, там у кого-то это, это кто-то ходил в мастерскую, кто-то ходил в церковь, кто-то слушал старших товарищей. Но у меня в этом вопросе скорее классический ответ. Нет, нет. Скажите, Евгений, про стороновирусный локдаун. Как удалось или удается поддерживать бизнес и чему этот локдаун вас научил? Какой можно сделать? Локдаун для ресторана закончился 4 июля. Вывод в что люди вообще, большинство людей в окне вообще не понимает происходящего. И самое основное, что а, люди, которые придумывают законы и правила, тоже не понимают происходящего. Это самый неприятный вывод, который стоит делать, то, что, ну, по сути, а, 80% из тех, кто тобой управляет и регулирует твою жизнь, и кто тебя окружает, а, находятся в абсолютной прострации и просто движутся в темноте. Не отдают себе отчет происходящем. Это самое страшное. Либо заблуждаются в своих суждениях. У них есть мнение, но нет мыслей. Это самое страшное. Это нужно учитывать а в следующие делать? разы. Как, как выходить предпринимателем из вот этой сказки? Сражаться за свободу? С оружием. Ну, если нужно будет и с оружием. Окей. Евгений, а вы занимаетесь производством вина или только Нет, покупаете? Нет. Я не занимаюсь никогда производством ничего. Производство это другая, требует другого психотипа, и это точно не я. Окей. Mm -hmm. okay. А какое вино самое дорогое и чем оно лучше потреблять? Самое дорогое вино. Mm. Ну вот если у нас там удачно все сложится, у нас будет бутылка, наверное, которая будет стоить 1150. Это бургундский пино-нуар. Не знаю, с каким-то очень легким мясом. Ну, типа голубя или типа телятина. Наверное, так. И, овощи. Очень легкое мясо, овощи. Sweet bread. Ну, то есть это зубная железа. Ну, что-нибудь такое. Я поняла. Еще вот такой вопрос. Какой э, вес ключа на вашем мушку, который вы носите время от времени? Несколько грамм. Ага. Несколько грамм. А Несколько грамм. секрет? Это ну, дизайнерская серьга, ключ просто один в один похож на ключ от моей первой квартиры, поэтому мне это близко. Я поняла. Скажите, Евгений, если бы вдруг у вас появился плащ-невидимка, что бы вы сделали, если бы он у вас был? Лет в 13 пошел бы в женскую баню, Плашневидимка, вероятно, может помочь ускорить процесс смены власти в близких мне странах. Так очень мягко скажем. Я поняла. Скажите, что нужно делать, чтобы стать успешным, чтобы стать успешным и как продолжение без успешных друзей? Ну, там, видение, концепция должна быть такая. Причем, друзья могут быть, могут не быть. Если у тебя есть видение, концепция стартовый капитал, то, собственно, по большому счету, кроме воли ничего не нужно. Ну, опять-таки, если это там, маленький бизнес, если ты хочешь металлургический комбинат но образца, то без каких-то вливаний или заимствований. И почему-то люди должны тебе поверить, дело не обойдется. Ну, наверное, нас слушают те, кто замышляет о чем-то, что реализуем подручными средствами, поэтому то, чего не хватает в постсоветском обществе, и то, что вымарывали из нас сначала цари, потом генсеки, это наша воля. Поэтому именно воли не хватает. Причем воля не в... не в смысле, которое есть это слово в украинском языке, как свобода, а воля больше в английском языке как will, good некое, некое проявление последовательное проявление своей инициативы и стойкости в ее осуществлении, скажем так. То есть это как точка невозврата, да, когда ты решаешь, что ты будешь продолжать заниматься своим делом? Нет, точка невозврата это может быть одна из, э, одним из моментов процесса, а воля, я имею в виду, это когда ты решил что-то доделанное, что-то э, придуманное, доводить до конца и не останавливаешься за трудности. Окей. А вот всем это, реформаторам, вот... всем попыткам быть реформаторами в Украине, например, не хватает именно этого. Согласна. Евгения, вот если мы говорим о бизнесе, да, который, допустим, вот есть человек, у него есть бизнес перспективный, но он еще не дает, например, тех денег, которые хотелось бы получать, это восемь, это восемьдесят процентов уже 80 сделано, значит. Ну, значит, восемьдесят да. процентов уже сделано. Если уже а есть это... бизнес, который дает недостаточно денег, это абсолютно полбеды. Даже меньше, чем полбеды. А радость в чем, Евгений? Когда, э, э, вот всегда стоит вопрос закрывать этот бизнес или все-таки продолжать колотить его? Вот Зависит, э, то есть если у тебя кафешка, которая делает кофе, а рядом открылся Starbucks и строится Коста, то это один вопрос. Если, грубо говоря, у тебя какие-то уникальные дизайнерские вещи, и тебя все цитируют, какие-то известные люди уже начинают это все использовать, а у тебя пока еще нет продаж, это другой вопрос. Угу. Все зависит от того, в каком ты векторе находишься. Опять-таки, очень много зависит от адекватного восприятия действительности, и о чем показала последнее время, что с этим большая беда. А Люди дел, делают что-то что красивое и классное и не понимают, не понимают, как это монетизировать, не понимают, не видят своих возможностей, не понимают своего будущего. То есть все вот эти тренинги, вся инфо-цыганщина, все эти по самовыспокаиванию, самовыдушевлению, мотивационные вещи, это в основном, чтобы... То есть они не дают никакой дополнительной информации зачастую. То есть мы... Вот даже наш разговор, я не думаю, что даст какой-то сверх сверхновой интересной информации. Но очень многим нужно просто ответить на все вопросы и... Найти нужный ответ, который уже где-то сформулирован. Просто люди не в состоянии зачастую оценить, взвесить все факторы, оценить все риски, вообще понять, что чем они занимаются. То есть поэтому то, что мы делаем, это полезно, скорее всего. Посмотреть Конечно. на себя со стороны. Ну, то есть когда, я, я считаю, в там, руководстве моей большой предыдущей компании Евросеть, очень помогала поездки, когда ты отъезжаешь на какое-то значимое расстояние, и оттуда, смотря оттуда, видишь там глазами там, старшего продавца какого-нибудь небольшого города рядом не знаю, с условной казанью, что и как происходит в компании. И вот, ну, это, это почему люди там употребляют наркотики или ЛСД какой-нибудь, жрут. Это посмотреть на себя со стороны, абстрагироваться, выйти из своей вот этой ежедневной, рутинной парадигмы, попытаться вырваться из коробочки, из клетки. Вот. Ну, наркотики вред э, в основном, а э, поездки, а, чтение книг, а, смена своей траектории, смена ежедневной рутинности, она зачастую помогает осознать. Ну и, конечно, общение с какими-то интересными людьми может э, привернуть тебя на что-то полезное. Окей, и у меня вопрос тогда, что важнее или что должно быть первым? Видение все-таки развития своей компании или финансовая грамотность? Я топлю видение. Видение всегда первично. Видение всегда первично. А финансовая а, грамотность? Ну вот, хочется... Финансовая это... грамотность тоже должна, понятно, что она должна присутствовать, но финансовая грамотность делегируемая, а видение нет. Окей. Согласна. Про конкуренцию тогда, если тоже. Если открывается, вдруг рядом с вами, похожий винный магазин. Как будем, чем будем брать? Я понимаю, что Снизу ценой сверху ценами, снизу ценами сверху сервис. Ну, вот у вас эти сервис. В ножницы, да, брать, что... брать в ножницы. Вот куда уже круче, ну вот. Я, я, я думаю, что ну, это нужно быть э... отважным человеком, чтобы рядом с нами открыться. Либо готовым запалить какие-то в минус, чтобы просто торговать долгое время в минус, чтобы нас охладить. До какой степени можно держаться вот в этом минусе? Я не про вашу компанию сейчас, но мы живем предпринимателя. Ему нужно выжить среди конкурентов. Ну это надо, для этого нужна как раз та финансовая грамотность и понимать, какой у тебя запас хода. А, в Еврости мы, когда запас хода был уже большой, мы это делали все время. Это а, великолепная стратегия а, вычищения а, площадки. Мне еще казалось, когда ИВСС появилась в Украине, по крайней мере, что еще задача ИВСС было стать на каждом углу. То есть вот где бы ты не шел, чтобы ты не стал на На самом деле, не, не, не так. Не так. Уже много было. Задача была быть в правильных местах, а не на каждом углу. У -у -у. Там мы считали потоки. То есть у нас был гораздо более научный, изначальный поток. Что, к сожалению, менеджеры, которые были в Украине... Имели короткие задачи, как мысли у Буратино, а, вот, которые опошли идею. И мы, идиоты, за этим не проследили нужным образом. Это факт. Но мне повезло. Я оказалась и Ну, тем не менее, все могло быть по-другому, если бы мы по-другому... Наверное, контролировали это, по-другому обращали на это внимание. Про контроль. Где та граница? Можно ли вообще кому-то доверять, кроме себя? Конечно, необходимо. Это основа. Я услышала вас, таких людей немного, я так понимаю, это вообще людей, которым можно доверять. Да? Да, но без доверия оно ничего не получится оно не работает. А как держать вот такую вот многотысячную компанию? И это доверять всем или доверять только некоторым? Нет, доверять нужно всем, то есть это должен быть абсолютный принцип принцип того, что ты всем доверяешь, просто система контроля должна быть такая, которая не мешает бизнесу. Но ты должен по косвенным, по прямым или косвенным причинам понимать, где, где что-то пошло не так, где твои большие красивые задачи разняться с маленькими некрасивыми временных людей. Я поняла. «Евгений, такой вопрос. Как э, двигаться по пути вот масштабной цели какой-то большой? Ну вот по дороге попадаются маленькие искушения в виде каких-то маленьких радостей, автомобили, квартиры там, и так далее. А, как Вы считаете, нужно все таки продвинуться к своей цели потом этим всем наслаждаться, или все таки по дороге можно ухватывать?» Жизнь, жизнь, каждый год жизни, он один, уникальный, естественный, единственный. Жить, если ты молодость потратил на то, что себя ограничивал, то не факт, что когда тебе там станет 40 с чем-то, ты можешь в полной мере этим насладиться, потому что здоровье, восприятие все уже будет не то. Вот, поэтому э, жизнь, так как она дается один раз, и я э, в нее повторяемость не верю, хотя люблю шутить по этому поводу. Но, э, мне кажется, жизнь, короче, на любой запрет, как перефразирую Бродского, э, машины, квартиры, все нужно покупать, пользоваться, наслаждаться, кататься. Мы гедонисты по-другому не понимаем. Соглашусь. Очень мне близок ваш подход, вот, вот ваша философия. А Скажите, что для вас есть движущей силой, ваш наркотик, что вас вдохновляет? Мой наркотик — это пола. Вдохновляет успехи и победы. Движение движение к победе это уже, уже может прилично заводить. Есть у вас цели какие-то на ближайшее время? Вот чего, в чем бы вы хотели победить? Похудеть, обжираясь на ночь. У меня есть прекрасная программа, Евгений. Окей. У меня был вопрос, вот а, вернее, это не у меня, это у наших писателей. А, приходится ли жертвовать чем-то в бизнесе? Вот ради бизнеса, чем-то жертвовать. Можно ли ну, построить конечно. бизнес без жертв? Вот где-то грань, когда вот еще можно жертвовать, а уже можно ну, Гра есть, грань, грань проводите вы сами. А, mm -hmm. Одна русская девушка вышла замуж за немцем. Немец был самым молодым миллиардером, который миллиард заработал в 19 лет. Он вставал в 3 утра на пробежку, пил совсем немного один раз в день, у него полностью был расписан день, когда пробежки, когда встречи, когда что-то, план на день, на месяц и на все. Через какое-то время, несмотря на э, то, что ей казалось, что э, все очень хорошо, через какое-то время она ушла, вот, э, хотя у него уже было 3 миллиарда, вот, потому что в ее э, ни голове, ни жизни совсем не нашлось ей места. И он мне рассказал, что вот он сожалел очень об этом. Вот, э, и я был у него в офисе, где а, 600 человек, а, у каждого от четырех там до 6 очень дорогих мониторов, которые покупают и продают что-то. У него все очень хорошо, но вот а, я не знаю, что он будет вспомнит, ли он ее или кого-то еще на смертном адре. Вот, а, мне кажется, он немножко перешел за эту грань. Хотя большинство, кого я знаю, заработав первый миллион, сразу там яхты какие-то по полгода, вот сидят какие-то веселые, укуренные на каких-то корабликах, играют в мафию. Вот это вот наши конкуренты были. Мне это всегда казалось странным. Вот. Наверное, это еще как-то, мне казалось, рано. Вот. Наверное, это плохое сравнение для наверное, любителей русского футбола. Мне очень нравилось, как ведет себя Аршавин в последнее время. Он вообще мало передвигался по полю, в основном ходил, указывал, указывал что делать. И вообще практически не двигался. Он бежал только так, когда, тогда, когда надо. Это дико всех бесило. Просто вызывало ненависть коллег, болельщиков, бывших русских обожателей и так далее. А мне вот кажется, что если тебе не надо бежать, вот эта общая вот эта вот ватажность, это абсолютно никому не нужно. Ты просто потеешь и... и, и тратишь силы и тратишь внимание свое. И ты, если ты вышел на пробежку, чтобы с -с -с потерять вес, это прекрасно. Если ты вышел, чтобы победить, и, э, вот, бежать и взрываться нужно, когда нужно бежать и взрываться. А если в течение полутора часов или там, 96 минут этого момента ни разу не получилось, то абсолютно нормально спокойно ходить пешком и не перемещаться. Вот. А, может быть, это возрастное у меня. А, но мне кажется, что вот именно так и надо. Такая гармония, да? Тонкая гармония. Да. Я не знаю, но... насколько она тонкая. Вот она точно отодвинутая. Незачем бежать, если... Не нужно. Сами подождем здесь. Сейчас все сами переплывут. Да. да, да, да. Или мы медленно спустимся с горы, да? Ну, да, это... или останемся Если... на горе. И тот, кто до нее Я доберется. Не сами, да, сами все придут. Каждый а, сам ему поможет приносит поможет. и спасибо говорит. Здорово. Евгений, три ваших принципа жизненных, которыми вы бы хотели поделиться, и три табу, или может быть просто одно табу, которое вот вы считаете, что никогда. Я знаю, что сейчас очень вот вся этот эра инфоциган, все на три, на пять или на десять нужно делить. Да, да, Я, да. Я, честно, не, не очень понимаю этого табу, ничего не пускать по вене, наверное, вот оно как было, никаких тяжелых наркотиков, угу. а вот, а... ну, не, не знаю, каких-то да, других... Держи. Я помню, что вы говорили. Да, ну такие... от, отвечая, отвечая за слова. Опять-таки, если ты да, дал слово а, людям, а люди к тебе потом ворвались в дом. Ну какие там слова? Там нужно любым путем спасать. А, не знаю, не изменять себе, хотя это очень сложно. А, в каком-то сладком советском фильме была песня. В служебном романе. Нет, на свете хуже измены, чем измена себе самому. Вот что-то. Наверное. Наверное, это то, о чем приходится жалеть. Свободу свою. Свободу свою растратить и дать кому-то в аренду на это. Ошибка большая. Окей. Евгений, был такой интимный вопрос про усы. Про усы? Ну вот они да. не сегодня. Как уже они не указывают. Я, вчера, я вчера, вчера, вчера, не поверите, постригся, а, а, а надо было их чем-то смазать. Вот. усы я просто смазываю обычно кремом а если есть какая-то какой-то там фотошут или есть специальный вакс но ну, я его не очень люблю так как, ну, просто ну, хочется чтобы все было плюс-минус естественно Понятно. Потому что, да, особенно в сыром Лондоне, когда повышенная влажность, они не могут раскусить. Влажность, это скорее, она не настолько уж сильная и повышенная. Мне кажется, это, ну, наверное, по с центральной части материка, с, там, с Киевом или Москвой, да, но в целом. Э, туманы, это, видимо, то ли климат поменялся действительно, несмотря на Грета Тунберг. То ли туманы это было больше так. Такая романтика. Все-таки чернота, ой, Господи, широта Черноземья, здесь достаточно тепло. Ну вот, холодно стало вот сколько? Не 10, а также было плюс 20 чем-то. Кстати, вот как вам лондонский климат? Для меня, например... Мне очень, меня очень устраивает. Меня очень устраивает, когда особенно добавилось полтора градуса, он стал абсолютно, абсолютно идеальным. Поехали, поехали дальше. А, я спросила, есть ли у вас желание приехать в ответству на... пожить? Пожить нет а на выходные? В следующем августе обязательно mm -hmm. может быть даже до, если там на что-то интересное позовут. Вот, но я в целом okay. там был да, тысяча человек, мне кажется, мы прекрасно пообщались, пока ничего ничего принципиально другого не изменилось. У меня, скорее всего, будет большое выступление в Киеве очень скоро, не сегодня, а завтра будет анонс, там Ты студенты правда? стараются что-то делать. Я приеду обязательно, наши студенты большие молодцы. И я считаю, что такие хорошие мероприятия а в этом плане в образовательном проходят прямо молодцы, молодцы. Евгений, вопрос про ваши ссылки, в разные снаряды. В Севастополь нет, спасибо, пожалуйста. Пока, пока нет. Я, я, я про Киев сейчас. Нет, да, там пишут приезжайте а. в Севастополь. Ну да. Пока вы играете в Зорницу. Как-то без меня. Okay. Евгений, про ваши наряды и про ваш пивец лохарди Это шутка или вы вкладываете в это определенные смыслы? Это и шутка, и я вкладываю в определенный смысл. Вот по поводу вашего эпатажа, да, где вот эта вот грань, быть бизнесменом серьезной компании и производить такой вот ну, вызов. Ну, хорошо, никто же не может сказать, что Гарик Карагодский не серьезный бизнесмен. Да, Кстати, он как бизнесмен абсолютно серьезнее на всех вместе взятых. Вот. Но, если человек свободный и не боится дурачиться, это абсолютно прекрасно. Окей, так нам да. всем постсоветским людям не хватает свободы. Это один из, я считаю, один из важных моментов, когда мы показываем, что можно быть совершенно другим. Вот, например, позавчера была акция, когда три девушки, две из которых, насколько мне известно, натуралки развесили а, флаги ЛГБТ на всех министерствах, включая ФСБ а, в России. Естественно, всех арестовали. Вот. А, почему вдруг девушки, которые в целом <coughs> предпочитают традиционные отношения, рискуя а, свободой и здоровьем, вешают флаги ЛГБТ? Потому что а, одно осознание того, что люди вокруг могут быть совершенно разными. Почему происходит там гей парада? Потому что очень важно осознавать, принимать и не мешать возможности людей быть разными. Это та самая свобода, которая является залогом будущего процветания. Я полностью согласна с вами. Спасибо, Евгений. Скажите еще в заключении еще один вопрос. Тергизы молодцы, а, полностью согласна. Евгений, отчаящимся предпринимателю в условиях пандемии, какое доброе слово поддерживающее вы могли бы сказать? Слово пастырь? Знаете, у меня был несколько периодов, когда меня рисовали менты. А в 2005, когда это началось, я был не готов, не знал, что делать, я бухал. А в 2006 году каждый раз, когда новый круг, ну тогда еще не круг, а кружочек ада происходил, я шел в зал. Вот, когда ты очень много потеешь и а, с, с, совершаешь монотонную физическую нагрузку, у тебя иногда приходят правильные а, мысли, что с этим делать, очень, очень помогают этим. длительные прогулки на свежем воздухе, а также забирание пешком в горы или на какие-то очень высокие места. Вот. Это то, что помогало мне. Сильная физическая нагрузка и э, созерцание вдаль. А у тебя в голове все есть уже ответы. Просто нужно выбрать нужный. Редко так бывает, когда у тебя нет правильного ответа в голове. Он у тебя физически уже есть. Он сформирован. Просто как в фильме «Как стать миллионером» у тебя есть четыре ответа, есть использованный или не использованный звонок другу или помощь зала, вот. но один из ответов перед тобой он уже правильный. Чем быстрее ты ткнешь в него пальцем, тем быстрее ты переходишь на следующий уровень. Очень крутая метафора. Спасибо, Евгений, большое. И а такого никто не говорил такого? до меня? Ну, я не помню. Это ну, это супер. Я прямо запишу это себе. Обязательно когда-нибудь вас протестирую. Вы можете отметить вопрос, который вам запомнился или понравился? Там пишут, приезжайте в Сибирь. Лучше выкну. А если я и поеду в Сибирь только за счет государства? Ой, сплюньте, Евгений, не надо. Лучше вы к нам. Приезжайте к нам в солнечную Одессу или давайте встретимся с вами в Лондоне. Да, в Одессе, вот, да, да. В, в, в Одессе прекрасно. Евгений, а, дум... еще да. раз я представлю по поводу вопросов. А, а будьте добры, сейчас, вот кто нас смотрит, напишите какие-то вопросы которые вам кажутся крутыми. И мы в течение минуты сейчас их увидим и что-то выберем. Давайте так сделаем. У нас же есть? Да, давайте, давайте конечно. Ну, вы выберете тогда. И я э, одному человеку подарю участие в марафоне «Автор жизни», и двум подарю, кого вы выберете, двум подарю свою книгу «Автор жизни» наверное. Вот. Который Евгений я вам подарила, но... <связывая> <связывая> как вот вы относитесь к понятию того, что есть люди жертвы и есть люди, которые у ну, которых жизнь удается? Ну, а, вот есть люди, вот так, которые просто любят изображать жертву, у которых так, mm -hmm. в детстве сраж... сложились отношения с родителями, где выгодно стать жертвой, и потом люди мучаются все и изображают жертву. Есть люди, у которых, ну вот, там, ну вот, как из фильма «Нимфоманка», это же невыдуманная история, то есть есть такие люди, которые должны пройти через какой-то, через какой-то а, очищение огнем, через какие-то страдания, если их нет в реальной жизни, они их себе выдумывают. А, да, к сожалению. А, спектр, спектр и радуга, не радуга, без темно-фиолетового. Будет ли дефолт в РФ? Ну, пока нет. Ну, движется все туда. Там отметили вопрос про плащ-невидимку. А, Евгений, как перестать, как перестать бояться? А нужно по желтой кирпичной дороге, никуда не сворачивая Идти к изумрудному городу и у доброго волшебника Гудвина просто попросить себе немножко смелости. 10 фунтов смелости, и все будет, будет хорошо. А, Гудвин это поставил, как когда смелость, вы перестанете бояться. У него же можно попросить мозгов. No. Ну да, мозги в сочетании смелости это очень хороший что коктейль. Лучше, чем когда смелость мозгов. Да, но если мы не доплатить, не доплатить, он вместо смелости мозгов даст слабоумие и отвагу. Как уйти от двадцать четыре Ну, можно жить, не знаю, по календарю майя. Возьмите прямо сейчас билет и уезжайте в страну, где нет карантина, и все в другой часовой пояс. В Индию. Там часы, там сколько полтора часа разница Москве? А какой бизнес может пойти в гору, ну, который не реплицируем в интернете? Стоит ли покупать биткоин? Не знаю. Я не, не, не понимаю. Мне его надо в руках подержать, чтобы понять. А вы не покупали? да? Я, я так и не решила, нет что -то, что -то Нет, да я битко. попросил мне принести, но никто не принес его. Да. А, хорошо. Вот, а, скорее всего, 16 числа я выступлю а, в Киеве. А, ну вот будет вот-вот будет анонс, так что следите, пожалуйста. А если вы будете, если вы будете президентом, который будет ваш старый указ. Если это президент России, то уничтожение всего законодательства, которое не соответствует закону о свободе торговли от февраля 92 -го года. Чего в России не хватает для переворота и свержения власти? Ну, россиян... У Гудвина, у которой дошли до Годвина и попросили смелости и Мазгов. Настоящих буйных а? мало, да? да. Нету Хорошо. П спасибо, Евгений. Спасибо вам большое. Вы мне тогда в личку напишите, какой вопрос вам больше всего понравился. мы с вами определим трех людей. Договорились? Важно ли получать высшее образование за границей, ну, если вы не можете обложить своего ребенка интересными учителями, какими-то профессорами и так далее? То, ну, почему бы и нет? Можно и за границей. Кроме... Но можно остаться за границей и стать заграничным. Можно ли быть счастливым и умным в России? Задают вопрос. Мне предложили дать интервью для мужского журнала в Латвии. Ну вот там, как положено, телки и тачки. Я вспомнил прекрасную шутку Ленор Горалик. Я покупаю плейбой ради статей, пью водку ради вкуса и живу в России ради удовольствия. Ну можно, Евгений. Хорошо. А можно ли сделать бизнес в России? Да, можно. Как вы относитесь к Трампу по-разному? Сколько литров вина в день норма? Один. Чтобы все сказали, 20 лет назад. Двигайся быстрее, как и сейчас. Но... Путину подарок подарил? Нет, я его не люблю. Подарки только для друзей. А... Ну что, все? Все, Евгений, спасибо вам огромное. Да, Я вам спасибо Бесконечно большое. признательна вам за то, что. Где взять магдук? У Гудвина, сказали же, у Гудвина. По желтой кирпичной Yellow Brick Road ваш. Евгений, тогда до встречи или на мероприятии в Киеве, или я все-таки думаю, что когда-нибудь доеду до Лондона и приду в ваш ресторан по вашу. Спасибо вам большое. Хорошо, спасибо вам. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. До свидания.